Я долго думал, как назвать этот салат, в нашей семье он уже очень давно. Как-то много лет назад к моей маме приезжала подруга из Сибири и привезла его. Когда я начал искать информацию в сети по смеси этих ингредиентов, я нашел единогласное упоминание под названием «Еврейская закуска». Сомневаюсь, что это блюдо имеет какое-то отношение к еврейской кухне и почему так называется, я не знаю. Всем привет! Сразу хочу предупредить, что рецепт очень простой и потребует от вас не более трех минут, если не считать варку яиц. Для приготовления нам понадобятся продукты, которые есть на любой кухне. Плавленые сырки, ну может не на всех кухнях, морковь, чеснок. Отваренные в крутую яйца. Майонез или сметана. Натираем все на самой мелкой терке. Сырки можно немножко подморозить сначала, чтобы легче тереть было. Прекрасно сочетается со свежеиспеченным черным хлебушком. Замечательно сочетается с вчерашней испеченным белым хлебушком. Отлично сочетается с помидором. Вот так вот сочетается с хлебом и с помидором. Но вообще этот сливочно-чесночный вкус, по-моему, сочетается с очень многими продуктами. Главное экспериментировать. Так что, друзья, экспериментируйте и всем пока. М -м -м, без всего просто вообще идеально.